Идет блондинка по рынку. Смотрит мужик, косточками из-под яблок торгует. Подходит к нему и начинается у них диалог. А что? Эти косточки кто-то покупает? Он да? От них повышается интеллект. Оно... А как? Как это? Он... Ну вот, возьмите, попробуйте. За 10 штук всего лишь 200 рублей. Блондинка покупает эти косточки, съедает и думает, блин, да за такие деньги я бы... Три килограмма яблок купила. Он Вот видите, у вас уже появился интеллект. Она и правда. Блин. А дайте еще десяток. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте свои вопросы в комментариях. И я с радостью на них отвечу.